В основе современных представлений о возникновении многоклеточных организмов лежит гипотеза, предложенная Ильей Ильичем Мечниковым. Суть гипотезы в происхождении многоклеточных от колониальных простейших, жгутиковых. Предком колониальных простейших, по многим предположениям, были воротничковые жгутиконосцы. Колония состояла из движущих, снабженных жгутиками клеток, питающих, захватывающих добычу и втягивающих ее внутрь колонии, и клеток, обеспечивающих размножение. Способом питания колонии был фагоцитоз. Клетки, захватившие добычу, перемещались внутрь колонии. В ходе эволюции из них образовывалась ткань энтодерма, выполняющая пищеварительную функцию. Клетки, оставшиеся снаружи, выполняли функции восприятия внешних раздражений, защиты и движения. Из них развелась эктодерма, выполняющая функции покровной ткани. Клетки, выполнявшие функции размножения, стали половыми. Колония превратилась в целостный организм, в существо, которое Мечников назвал фагоцителлой. Фагоцителла – Представляется в виде простейшего многоклеточного организма, у которого наружный слой клеток имеет жгутики, а внутренний утратил эти жгутики и приобрел амебовидную форму. Первоначально фагоцителла не имела ротового отверстия и кишечника. Пищеварение было внутриклеточное. Фагоцителла обитала в толще воды. Нетрудно представить себе, как от нее могли произойти современные группы животных. Согласно гипотезе Эрнста Геккеля, дифференцировка функций клеток колонии является результатом впячивания группы клеток внутрь колонии.